Всем привет, друзья! Сегодня полезные советы и интересные приспособления. Поехали! В руках у меня обычный канцелярский нож. Вроде ничем не удивить. Стандартная функция в мастерской это заточка карандашей. Ну или резко каких-либо материалов. Например, картона, пленки, пластика. И если лезвие тупится, то можно край обломать пассатижами. Ну или, как многие знают, что можно с задней части ножа снять пластиковую заглушку. И если есть отверстие то с помощью этой заглушки можно обломить край лезвия но есть еще один секрет может кто-то и знает работая таким ножом я часто беру с собой пару лезвий и не знаю куда их положить так вот друзья за 10 лет работы я впервые узнал что снимая заднюю заглушку внутри ножа есть дополнительный карман в который и можно складывать запасные лезвия Напишите в комментах, только честно, кто тоже об этом не знал. Посмотрим, сколько нас таких. Если вы занимаетесь малярными работами и достали валик, то не спешите приступать к работе. Возьмите обычный или малярный скотч и для начала обмотайте валик. Плотно прижмите и снимите ленту. На ленте останется разные хлопья и волоски, которые по ее работе могли оказаться на вашей стене или окрашиваемой детали, которые потом пришлось бы собирать. А так после такой процедуры валик готов к работе и сэкономите свои нервы. У меня как-то сломалась разметочная линейка. Длинный кусок я засверлил пару отверстий, взял пару саморезов и гаек и прикрутил к стене. Таким образом получился отличный зацеп для рулеток. Удобно хранить и рулетки всегда на виду. Вторая часть металлической линейки тоже пригодилась. С одного края загнул небольшой крючок. Выступ тут прям пару миллиметров. И вы не поверите, но в руках у меня сейчас приспособа, которая стоит в магазине больше тысячи рублей. С таким крючком легко и быстро ремонтировать сайдинг. Если у нас есть разбитая полоса, то с помощью такого крючка мы залезаем под верхнюю панель и расцепляем замок сайдинга. Далее откручиваем саморезы, вынимаем поврежденную часть, защелкиваем новую и прикручиваем. На все-про все ушло пару минут. Но такой способ подойдет не под каждый сайдинг. У меня установлен сайдинг европейского качества производителя Альтапрофиль. И его особенность это пластичность. То есть его можно гнуть, изгибать и не бояться, что он сломается или треснет. Поэтому тут отличная ремонтная пригодность. И если кто-то будет отделывать фасад, то рекомендую присмотреться к этому материалу от производителя Alta Profile. Сам сайдинг не горюч, Имеется много цветовых решений и разновидностей панелей. Под кирпич, под камень, под дерево и каждому по карману. И для ознакомления оставлю ссылку в описании. Пользуйтесь хорошим продуктом от качественного производителя. Если завалялось много пластиковых баклажек, то не спешите выбрасывать. Такие бутылки прям спасение для мастерской. Из них можно сделать подвесной контейнер или ставить на полку. Также если разрезать вдоль бутылку, то получится быстрый контейнер для расходных материалов. А у меня тут, кстати, прям удачный размер ящика, в который влезает лежа аж 6 баклажек. И можно разложить крепеж расходники по своим местам. Также насобирал я тут аж 16 5-литровых баклажек. Расфасовал по ящику и гляжу, отличные органайзеры можно замутить. Для фасовки разного рода вида крепежа. Отрезаем верхние части бутылок, чтобы ящик спокойно закрывался. устанавливаем ящик в стол для вас это 5 секунд а для меня целый часок работы и я даже сам не знал что у меня в закромах и по разным углам есть столько расходки петли щеколды и даже пару замков нашел в общем таким способом можно разобрать любой завал и все будет на виду по своим местам и категориям и самое главное практически бесплатно Я тут делаю отделку в доме и остались у меня остатки подоконника. Как оказалось, это тоже отличный органайзер для мастерской. Выставляю на пильном станке размер в 5 сантимов и делаю одинаковые 4 заготовки. Далее взял кусочек фанеры, сверху накинул собранные отрезки подоконника, обвел карандашом и отрезал кусок фанеры. Для быстрого сбора всех деталей решил быстро все склеить на супер клей. Сначала все четыре отрезка подоконника в единую деталь, А затем этот кусок приклеиваю к куску фанеры. Чтобы клеевой шов был надежнее, применим хитрость содой. Лью немного клея и посыпаю содой. Таким образом будет надежно все зафиксировано. Сода тут выступает как наполнитель и армирует клеевой слой. Далее, тут два варианта. Можно закрепить уголок снизу на пару саморезов и всю конструкцию закрепить к стене таким образом мы получаем быстрый и простой ячеистый органайзер в котором можно хранить под рукой разные сверла по дереву металлу бетону карандаши биты маркеры напильники шестигранники в общем любую оснастку если на стену вешать некуда, то уголок тут, конечно, лишний, его можно открутить. И такой пенальчик можно просто поставить на полку. Или рядом со сверлильным станком. И оснастка всегда будет под рукой. А так как ячеек тут очень много, можно брать сверла с запасом и разложить все по своим номерам. Напишите в комментах, друзья, какие идеи вам понравились больше всего, а какие нет. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. И обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем спасибо, всем добра, удачи, позитива. Всем пока-пока.